Привет, ребята! Сегодня решили приготовить небольшую вариацию такого салата всеми любимого праздничного селедка под шубой. Селедка под шубы у нас сегодня будет необычная, а будет э, селедка сэндвич, делаем ее в хлебе, просто упакуем в хлеб в сэндвич, чтобы взять его куда-нибудь на работу, мужу завернуть, когда он пойдет на 31 декабря дежурить на работу и чтобы он ел и вспоминал свою жену любимую. Будем натирать наши овощи. Лучше натереть на мелкой терке, самой мелкой, можно на крупной, кому как нравится. На крупной быстрее, на мелкой дольше. Ну, на мелкой вкуснее, да, спасибо, оператор мне подсказывает, говорит, что на мелкой вкуснее. Он прав, но он не трет. Мы натерли тут все вот это, все дела, лук, морковку, картошку и свеклу на мелкой терке, добавляем майонез. Ну так, кто как любит, кто любит побольше, то любит поменьше. Ну, добавим нормально, потому что мы еще будем мазать майонез толстый немножко, чтобы было посочнее. Также мы чеснокодавилку выдавим один зубчик чеснока, больше нам не надо. И все это хорошо перемешаем. Можете посолить, поперчить, если вам нравится. Ну, селедка соленая у нас достаточно. Из-за этого... Мы не будем это делать. Но пробуем, что у нас получилось. Я бы все-таки немножко подсолил. Вот чеснока, нормально. Вот, немножко подсолим. Тут специи есть небольшие количество в этой соли. Они дадут свою тоже элегантность нашей селедочки. Наш сельдь. Основная уже разделана. Все снято. Немножко косточки там есть у нее. Все ледки, они мелкие и мы не будем вырезать ничего а наша селедка в оси шкурки и у нее есть хребет целая кость реете и вытаскиваете. по хребту слазит вот нам достаточно две рыбки тоже будет немножко теперь порежем нашу атлантическую тоже нарезаем точно так же. И включаем нашу конфорочку на максимум. Вот сейчас будем обжаривать тостики. На каждый тост добавим чуть-чуть сливочного масла, чтобы он немножко колернулся. Прям по граммику. Надеюсь не пригорит. Ну вот, смотрите, у нас красиво тостики поджариваются Можно это все сделать в тостере Если у кого есть тостер, у нас нет тостера Из-за этого мы жарим все на сковородке Ну, это старый метод какой-то, ну, блядь, нормальный Мне тостер не нравится, так как и микроволновка тоже я ей не пользуюсь Из-за этого я ничего не грею, все же греется на сковородке Можно не обжаривать, да, кто-то любит сырые Можно вообще взять ржаные тосты Мы взяли белые, ну, потому что не было в магазине, во-первых во-вторых, ну, мне нравится больше с белым хлебом. Кому нравится с бородинским, можно сделать с бородинским. И кому не нравится хлеб, можно просто съесть салат. Но у нас вариант сегодня с хлебом, сэндвичный вариант селедки под шубой. Кому не хочется есть салат, а хочется прям съесть все вместе с хлебом, кто-то раз делает салат с хлебом. Это сэндвич называется. Вещь сейчас популярная, модная. Все едят сэндвичи. И набирают немного веса. Ну, это как бы никуда не деться. Может, не от этого набирает вес. Может, от воды. Кто знает. Мы от хлеба. Антон, где пульт? Переключи на другой канал. Нет. Да, давай, РТР посмотри. Ну что, ребята, мы поджарили наши тостики. Возьмем майонез. И, ну, с одной стороны только чуть-чуть... Намажем, со второй не будем, аккурат ножечком размажем. Добавим сочности блюду. Майонез хорошо во все блюда добавлять, ну он сочность придает. Сейчас без майонеза, без майонеза никуда. Вы же не хотите на сухую есть хлеб с чем-то. Вы же не в Турции, а в России. В России любят майонез. Я считаю, что где-то полсантиметра в этом сэндвиче должно быть наших овощей чтобы он получился не слишком овощной но и вкусный селедка чувствовалась это где-то пол сантиметра да второй тостик тоже смазываем один тостик мы будем делать с салатиком как сэндвич а второй не будем делать с салатиком то вот возьмем только яичко куда-то яичко укатилось у нас вот он яичко мы нашли наше яичко тоненько нарежем аккуратненько как получится Получается не очень аккуратненько. Ну, не важно. Это же сэндвич. В сэндвиче все должно быть тепля. Вкусный сэндвич от этого. Так, нарезаем наши яйца и откладываем в сторонку. Берем селедку, выкладываем на наши бутерброды. Потому что какой, куда, какой сюда, туда-сюда. Давай вот обычную селедку выкладываем. На обычный тост без зелени. Достаточно плотненько, так чтоб чувствовалось. Вот так. 7 штучек. И в оси тоже наши выкладываем по всей поверхности она намного вкуснее эта рыбка и ее кладем побольше то вкуснее того побольше всегда а то что невкусно к чему привыкли можно поменьше бутерброд праздничный делаем для любимых людей и выкладываем наше яичко. насколько хватит туда сюда ну, кому сложно это сделать, можно натереть все и добавить наши овощи с майонезом. Когда яичко целое, более элегантно смотрится. И накрываем крышкой нашим вторым тостом и немножко прижимаем. Ну, немножко края вылезли, не страшно. Разрезаем, пробуем, что у нас получилось. Так, вот один бутерброд. И разрезаем второй. Смотрим тоже, что у нас получилось Вот, два бутербродика, ну, такие ну, симпатичные, как бы прослойка есть, здесь тоже прослойка есть, здесь даже побольше я положил, ну, как бы все мы любим побольше, когда у нас овощей и салата. Приятный салат такой, но как бы он салат салатом, но мы же любим в, в праздники в салате лежать лицом. В этом циновиче в салате не особо полежишь лицом. Но ну, зато его приятно съесть. И начнем пробовать с селедкой обычной. Что у нас получилось, все увидим. Обычная селедка под шубой вкусная. С белым хлебом. Все как нам нравится. И пробуем с иваси. Мне кажется, более интересный вариант. Чуть дороже выходит, но... При этом, наверное, более вкусный, необычный. Чуть вкуснее. Хотя селедка под шубой, она каждый год одна и та же. А сейчас да. можно просто пойти в магазин и купить. Не заморачивай селедку под шубой. И быть довольным. Так что пробуйте, готовьте. Всех наступающим Новым годом. С вами был Димас, оператор Антон. Ставьте лайки, дизлайки. Комменты, все дела. Все, всем пока. Увидимся.